Ссылочка с Италии это лекарство от светы из лаборатории наносеребро. серебро и света что-то еще туда положили. Ну посмотрим. Все открыли наконец. У меня опять поцарапали руки. О, смотри, такая штучка нам надо. Мне не надо. Ой, что-то интересное вижу. О шуту, про шуту. Прикольно. Ого, вот две штучки. Класс. По 100 грамм. Прикольно. А у нас продается в такой магазин, я ж не знаю. Я же сама не местная. По магазинам не хожу. Прикольно, надо обязательно. Сегодня же и попробовать. Итальяна, ⁇ -мо ⁇ Самой Италии. Так. Баска. Солями написано. Строль... Да, я итальянский не знаю. 230 грамм. интересненько, какая на вкус. Вот. Сыр. Это сыр пармезан. Мне Света написала, что... Этот именно, который кушается. Который не для пиццы с там специально, а этот какой-то, который кушается. Вот. Вот лекарство. Две бутылочки. По 250 мл. Это как раз то наносеребро, которое я у света уже третий раз беру. На котором я держусь. То есть, вот это, наносеребро серебро и обезболивающее. Что мне помогает. Ну, наверное, отдельно я потом расскажу о нем. Так. Тут. Тут тоже на итальянском. Какое-то мяско, да? Филе или рыбка. Это что это похоже? Филетиди, э, скум, э, Скумбро. Может, скумбро. Типа скумбрия. Надо потом открыть посмотреть так. шоколадка с орешками и вот что-то 150 грамм это филете здесь сальмон сальмоны сальмоны где ты открываешься чтобы тебе сразу посмотреть но ну, видно что это рыбка Ага. Вот. Вот такой вот консервы нарисован Но это либо а, лосось, либо семка, либо что-то этого... Что-то красное. Соломоны. Надо посмотреть в Нет, что это Ну, так а что это соломоны? В общем, это рыбка какая-то интересная. Так. Это лосось. Лосось, да. И вот... Вот крем. На вес золота, Света сказала. Вот его совсем тут чуть-чуть. Какой-то очень-очень хороший крем. Прямо там спасает от всего. Вот, Светочка, спасибо тебе, дорогая. Вообще. И за подарки спасибо. За сыр отдельно спасибо. Колбаску попробуем. Обязательно мясо. Сейчас мы тоже попробуем. Спасибо, Светочка. Всё. огромное спасибо. М -м -м. Пошли уже пробовать. Откроем. А что хочешь? Я хочу вот это попробовать. Прошу. И колбаски. А вот это уже потом. Сейчас как раз я борщ сварила свой диетический. Угу. А кроля будем готовить? Кроля? Ллик, будем тебя готовить. Все пошли. Вкусняшка. Ням-ням. Пока вот так вот колбаска выглядит. Сейчас попробуем. А вот так вот просюту выглядит. Ну, каждая отделяется. М -м -м. Вкусная колбаса. Все, гости. Ням-нямка, вкусно. Вот это простито, но очень вкусненькое. Правда мало там его, но очень вкусное. Ням-нямка. Сейчас сделаю большой